Сегодня, 2 февраля 2017 года, это Татьяна Велигорская. Поздравляю, Татьяна! Чуть-чуть мохленькая она. Что хочу сказать. Да, наверное. Спасибо, что вы прошли, дошли, закончили и нашли в себе твердость закончить этот курс. Если есть что-то сказать нам.. Не знаю, директорам вашим, еще кому-либо, неважно что. Ну, хочу, конечно, сказать спасибо. Единственное, что могу сказать, что первоначально, когда мне объявили, что я прихожу на ваш курсы, я, конечно, была немножко в таком в шоке, потому mm -hmm. что уже давно не училась и немножко mm -hmm. страшновато. Да? Mm -hmm. Но, придя сюда, я увидела, что действительно ничего страшного нет, и к тому же я приобрела новые знания, за что вам большое спасибо. Это мне помогло, так же, как сказала моя предыдущая Радерша, не только в работе, но даже в жизни. То есть я вижу изменения, вижу изменения А какие, например? Ну, например, я стала более открытой с людьми. То есть если я до сих пор, вот у меня был немножко такой пункт, где я боюсь задавать личные вопросы. То есть мне кажется, что не надо туда лезть, это зона каждого, да? Но сейчас я поняла, я даже сделала это, я mm -hmm. вот написала на вашем последнем эссе, я там написала, что да, действительно, я приобрела очень хороших знакомых. Делая mm -hmm. вот именно эти вопросы личного характера, mm -hmm. да, получилось, что мне люди отвечают, они mm -hmm. готовы со мной говорить. Mm -hmm. и это мне понравилось очень, с возражениями мы еще не работали так плотно, mm -hmm. но попробуем, потому что есть такие люди, с которыми mm -hmm. Ну надо... вы только сегодня тренировали это. Да. А скажите мне, пожалуйста, какие изменения есть в продажах? То есть есть в цифрах какие-то изменения? В цифрах я не могу вам сказать, потому что если честно, у нас только поменялся менеджер, угу. мы еще с ней не обговариваем. Ну, может, это... зачем-то вы наблюдаете? Но... Поменялось то, что да, немножко есть все-таки подъем. Она uh -huh. нам сказала в прошлом месяце. У нас uh -huh. очень хороший uh -huh. подъем а, то есть был. За то январь есть, когда... у вас нету. Цифр. За январь пока у нас uh -huh. еще нету цифр. Посмотрим uh -huh. уже, вот должны скоро нам сказать. Хорошо. Ну, судя по тому, как к нам немножко вот средний чек, единственное, что я наблюдала. Да, uh -huh. средний чек немножко вырос. Вырос средний да. чек, да. То есть Молодец. спасибо. Применяйте. Да, спасибо вам удачи и хорошего дня. Молодцы.